Как считаете, надо ли отменять Севастополя там Ну, не знаю. Да мне как-то без разницы, честно говоря. Никогда не отменяли, а сейчас отменят. Ради Что? безопасности. Он и так безопасный, прикрыт весь. Какое решение ну, не примут. Поддержим и то, и то. Как бы но нет такого мнения. С одной стороны, конечно, хотелось бы, да, ветераны ждут этот праздник там каждый год. С другой стороны, ну, ситуация нынче не та. Конечно, мы привыкли, что идет парад у нас. Как считаете, надо ли отменять шествие бессмертного полка? и нет, сюда это было. И есть, и люди идут, и ждут этого праздника. Наши там. Отцы и деды, ну, деды идут, и как же, обязательно. Если вылетельные деньги, которые, если, например, они должны были выделиться на сам э, на празднование. Да, на празднование, если они пойдут, например, э, тем, кто еще вы, э, живет, э, те, кто участвовал в Великой Отечественной, то, в принципе, не сильно-то и обидно будет. А так обидно, конечно, что хотят отменить, очень обидно. Ну, надо ли, как считать, вообще отменять? Но насчет Крыма не знаю, но так как Севастополь это город-герой, я считаю, что не надо отменять. Как это можно отменить? Это вообще ни в, в коем случае. Мы все помним в своих победах, о дедах, но в такой период, который сейчас происходит, ну не, не для парадов, не для праздников. Надо отмечать уже, когда будет наша своя победа, и тогда мы отметим. Надо ли отменять в Севастополе парад и шествие бессмертного? Что? Как это отменять? Это святой праздник, особенно для севастопольцев и вообще для всех россиян. Это самое-самое. Надо ли отменять? Может быть и надо. Ну, как бы, а... я не знаю, сейчас же не совсем такое да, время, но, может быть, возможно и нужно для тишины и спокойствия. Поэтому будем дома тогда отмечать. Ну, в любом случае отмечать будем. Город Севастополь – город-герой. Город со своими славными традициями. Отменять, а в целях безопасности, ну, тут тоже, тут надо собираться коллегиально этот вопрос решать. Я думаю, сейчас есть задача под другие немножко, чем военных отвлекать от этого всего. Ну, мы привыкли, чтобы всегда был праздник, ну, ну, сейчас обстановка такая, мало ли А если отменят, как будете отмечать? Да, как всегда, да. Кругу семьи? Да. Будем семью отмечать, скорее всего. Сами будете как-то отмечать? Да, конечно. Кругу семьи? Да. А если отменят, как будете отмечать? Как отмечать? Пойду положу цветы к памятнику все. А если отменят, будете как-то праздновать? Ну, конечно, будем. Это же все-таки праздник такой. Конечно, обязательно будем.